Доброе утро, дорогие друзья. Доброе прекрасное осеннее. Уже хотел сказать, октябрь, сентябрьский еще, пока утро. У нас сегодня будет интересный разговор с Яной Кудрявцевой, директором по персоналу компании БЕЗ. Яна, доброе утро. Доброе утро. За те небольшое количество времени, которые мы стояли перед студией, я вам все практически рассказал про себя. Но я знаю, что у вас уникальная история вашего, так сказать, проживания на чудесном архипелаге или острове, М -м -м. как там называется. Два слова, пока, чтобы размяться, заработали язык. Наши. Ну давайте, да, давайте. Это, поскольку действительно сложно этого избежать, да, это лучше вначале сразу, сразу этот номер исполню. А, да, я, собственно, и, и на радио действительно вы правильно вспомнили, была как раз в связи со своей этой историей. Сколько это уже три года назад, да, получается в шестнадцатом. Да, в шестнадцатом я в сентябре шестнадцатого года я улетела на Шпицберген. Это архипелаг, вы правы, это комплекс островов, один из которых, собственно, является жилым, а, и на котором есть какое-то количество людей помимо белых медведей, потому что в общем-то а видели, да, прям вот в реальной да, жизни, да, в да. живой ну, природе. Живой природе, да. Они, в общем, ну как близко, если бы я видела, я вряд ли вам бы об этом рассказывала. но на некотором удалении, да, удалось увидеть. Вот. ну, собственно, год я там прожила и жизнь моя была там связана с образованием. Это русская школа, да? Была? Да, это была школа в поселке, собственно, в российском. Там есть всего два поселка, один норвежский, один ресский. Они российский. рядом расположены? Они расположены в наших московских ощущениях, прям очень рядом. Все 50 километров. На, на одном острове. На одном острове. Но выходили ходили друг к другу в гости? Вот, насчет ходить друг к другу в гости на расстоянии 50 километров в условиях Арктики, это некоторая это иллюзия, это, это да, иллюзия. То есть, в общем, на длительное время ты остаешься изолированным в поселке. Северное как... сияние видели? Да, северного сияния было много. Полярная ночь – собственно, одной из самых ярких Ну, вы были с семьей полностью, да, и с мужем, а, и с Я была с детьми, да, без мужа, потому что мы решили на это время… Ну, это был отличный повод подумать, туда, оттуда, кроме белых медведей, да, конкуренции ну, должно бы оставаться, да, да. А скажите, пожалуйста, вот когда человек находится в таких сложных природных условиях? И когда действительно сама природа по себе располагает к некой рефлексии, uh -huh. было ли время действительно вот насладиться вот этим пейзажем, подумать о жизни, там вот поразмышлять, посидеть на льдине, да, не знаю. На льдине, да. Слушайте, ну, наверное, один из мотивов да, ухода, Уезда, как там да, да, да, у нас сейчас это называется? Ну, вы знаете, это не дауншифтинг. Да? То есть понятно, что, наверное, если мы говорим про какие-то финансовые параметры, uh -huh. наверное, это действительно там, даже, даже в каким-то более, более ярким деньги, можно да. словом да, да, назвать абсолютно. Это просто совершенно. Это shift, но я не могу слово даун к нему присобов uh -huh. купить. Да, это, наверное, какой то Ченч такой, наверное. Да, да. наверное, это какой-то такой вот в сторону какое-то движение, совершеннейший перезагрузка. И да, наверное, один из мотивов, который меня туда увлек, это гипотеза о том, что вот эта вот вечность за окном и близость, максимальная близость, вот к, к, от, оторванность с одной стороны от человеческого мира и близость к какой-то вот точке, да, там, а, там полюс, ну полюс, собственно, он всегда же как-то так в наших каких-то, наверное, представлениях является собой какую-то точку, удаленную от людей и приближенную к чему-то другому. вот Но поскольку второй мотив это было деятельное, Какое-то участие в том, в том, что там происходит, да? то есть не эскейп, не, не, не да, и вот в хижине закрыться, и там, да, в общем, каким-то образом прямо активно пытаться быть, быть, быть в этой жизни, которая там происходит. Ну и, собственно, жизнь она побеждает, конечно. Um... Поэтому сильно большого количества времени подумать о. В общем, наверное, не было. Я вы знаете, чему удивляюсь? Вот ну, э, приезжаешь на море куда-нибудь, да, спрашиваешь уместных. Ну, там море купание, да какое море, чем ты говоришь, столько дел там. там приезжают люди в Москву. А вы на Красной площадь часто были? какая Красная площадь? А О чем да. вы говорите? Получается, что мы такие существа, что независимо, где бы мы жили, то есть мы пришли. Вы в офис, привозите да, себя. там, да, неважно. И вот там природа, да. А, природа, да, тут еще и природа. Помните, тут еще и море есть. Почему? Я не знаю, я, наверное, бы, может быть, уточнила. Мне кажется, что я говорю две вещи. Да? Конечно же, куда, куда бы мы ни приезжали, мы в первую очередь приводим себя. Да? Поэтому uh -huh. Это, это уже ну, из, известная да. история, известная, известная истина. Но а, вот мы же с вами про культуру сегодня собрались uh -huh. говорить. Вот Мне кажется, вот как раз история про культуру, да, ну, то есть как некая... Я хотела как раз у вас спросить, как вы ее себе формулируете, но мы чуть позже, наверное, сможем это сделать. Но вот некая производная того, что в чем, где, как, в связи с какими обстоятельствами находится тут, находятся те или иные люди, это, вот, собственно, культура, например, Арктического архипелага. И, и даже более уточненным, наверное, уточненной версии горно-разработческого поселка это же поселок Шахтеров, uh -huh. да, то есть, вот это Та культура, которая накладывает отпечаток на то, каким как вы там образом. Да, ты... По большому счету, мы уже давно говорим про корпоративную Сколько? культуру, да. Яна, смотрите, вот зачастую, когда разговариваешь с собственником, он говорит, слушайте, да мне мешает собраться с мыслями, подумать о своих ценностях, угу. которые могли бы лечь в основу, собственно, фундаментально самого его угу. и представления его о культуре. Вы, если мы его вывезем с вами на Шпицберг, да. Да, да, в архипелаг, и закроем его там на день в хижине, и будем его пытать. Сможет ли он нам с вами рассказать свои ценности? Вот сама по себе атмосфера закрытости, отключенности от мобильных телефона, это концентрирует человека на самом себе? Или можно найти способы и здесь, в нашем огромном мегаполисе, достучаться до себя? Ну, мне кажется, не место, конечно, а то, то состояние, в котором человек находится, является ключевым. Да? То есть, в общем, медитация доступна в, в любом, в любом месте, включая, там, не знаю, метро в час пик. Когда да? вы первый раз задумались о своих внутренних ценностях угу. и их некой гармонии с той работой, когда вы вот приходили на работу? И были ли такие случаи, когда вы отказались от какой-то работы, если она не соответствовала по вашим ценностям? Слушайте, ну, у меня же уникальный действительно какой-то какой случай. Я 20 лет в той, в, том, в той компании, в которой я собственно работаю и поныне. Да? И вот мой в том числе такой... А, как, как в английской версии есть такой термин, да? Не Потому знаю, это... как переводится. А, длительный отпуск а, на, да. какой, какой, на какие-то свои проекты. Проект, угу. да, свои какие Академ, как у нас. Да, да, да, да, вот, собственно, верно абсолютно. Хотя он таковым не задумывался, то есть в 2016 году я полностью, как это как говорят, целиком уезж, уходила, уезжала, соответственно, не, не было какой-то как модели заранее прописанной, uh -huh. что вот нет, это временный какой то отлучка, да, и я, собственно, вернусь. Нет, это был такой... А Решение, вроде бы, как без обратного билета. Но, вот тем не менее, я вернулась и вернулась туда же, и поэтому, наверное, моя история про ценности и корпоративную культуру, она, в общем, особенная. То есть, я с собой являю, наверное, некую иллюстрацию того, что происходит, если... А на ценностном уровне происходит диссонанс, а, происходит, да? Происходит нет, наоборот, а, наоборот, <laughs> наоборот гармония, совпадение. Резонанс, да, да. Да, резонанс в какой-то момент, который позволяет тебе то есть, мне если 10 лет назад отвечай на вопрос, боже мой, как ты 10 лет работаешь в одном месте? то, что ты там делаешь. Да, я пыталась придумать какую-то историю. Ну, не придумать, а, собственно, отвечаю, аргументировала это прежде всего тем, что, слушайте, ну 10 лет, конечно, срок длинный, но я за это время вот и то, и то, и позиции были разные. Позиции разные, проекты разные, и в Югорске я на коммерческом проекте с газовиками была, и там, не знаю, корпоративную культуру меняла, и там, не знаю, ценности интегрировала, и брендинг был и так далее, и так далее каким-то образом таким пыталась объяснить, собственно, про что это этот срок, угу. то сейчас, прибавив еще 10 к нему, да, я, в общем, понимаю, что не то, что понимаю, мне кажется, что это немножко запутывает, собственно, того человека, который спрашивает, потому что на самом деле, как мне сейчас кажется, на текущий момент, да, вот uh, это продолжительность, длительность этого такого сотрудничества, жизни, по сути дела, вместе, она про действительно совпадение каких-то ценностей, uh -huh. прежде всего. А уж uh, что делать, если ты знаешь про что ты делаешь. Что и про что, я вот Мой любимый вопрос сейчас, я встречаюсь, у нас есть такая адаптационная программа «Welcome to IBS курс который вот буквально в пятницу была очередная группа в компании много людей сейчас мы растем достаточно быстро но ну, и где-то там от 30 до 50 человек ежемесячно приходит да. да и мы делаем такой Разного Очный, уровня люди, да, да, абсолютно разного уровня, из разных практик, из разного бизнеса, потому что и без все-таки достаточно в этом смысле такой куст да, всяческих, все, все про IT, все технологическое, но абсолютно про разные. Вот и эти люди мы как бы выделяем день, несколько часов прямо вот посвящаем и вот вы этому и... очному общению. Высший менеджмент, да? да? Да, это менеджмент, это какие-то это квест по офису. Ну, то есть понятно, что что-то, что в общем на самом деле достаточно как сказать, затратные с точки зрения времени и ресурса, mm -hmm. но мы без, точно за многие годы убедились, что без это, этого никак. Это класс, это погружение, да, это, это не информ, контакт. Это не, информ, это не информационный момент, да, mm -hmm. не, не прочитать что-то, не узнать, а именно не вот, увидеть. Не сиди за компьютер и посмотреть да. фотографию шефа. Да, и моя часть, она как бы, ну понятно, посвящена как раз вот попытке да, еще раз представить, с чего вы вопрос? начинаете разговор о ценностях компании? Ну, вот, собственно, да, я не, я не говорю о ценностях компании, о я культуре, стараюсь. Да, культуре, я культуре. я вот как раз стараюсь говорить о, о каждом из тех, кто к нам присоединился, а поскольку людей много, да, то, в общем, это есть некоторый вызов в том, как, как это сделать так, чтобы все остальные не заскучали, mm -hmm. да, и при этом вот это вот… А искреннее желание про вас именно поговорить, оно тем не менее реализовалось, да, чтобы это не было формальным. Ну, мы сейчас про вас поговорим, а на самом деле, это, вот смотрите, ценности, давайте, кстати, галочки простая. Так вот, я вопрос про что, да, вот он очень, ну, он такой магический, я уже не знаю. Насколько. А вот когда вы его задаете? Да, когда я вот, делаю какое-то короткое интро по, по поводу того, ну, вот, как что, где мы и зачем мы сегодня собрались, это буквально там несколько минут, а потом, да, предлагаю, собственно, там каждому... Каждый представляет, как-то знакомиться, какой-то такой айсбрейкинг происходит, как у нас с вами с Арктикой. вот, А потом, собственно, вопрос, про что вы вы без uh -huh. пришли. И Он этот... очень интересный, раз потому раз. что люди, ну, реакции вот, разные. Реакции да? разные, очень все по-разному с... отвечают. Очень интересно смотреть, как в пределах одного, одной группы, да, может как-то в одну сторону сместиться, то есть есть какая-то вот появляется кто-то, кто задает, задает что ли, тон, и таким образом, да, выстраивает остальные ответы. Тут нет правильного же, правильно? Uh -huh. То есть это возможность для человека а, в ситуации, когда он вроде бы как оказался вот в, в такой ну без большая компания, да, какая-то формальная процедура, хорошая, правильная, нужная, он с чем-то пришел к ней, он что-то от нее ждет. Но э, по моему пока по моим пока новым людей, уже какого-то времени, да, люди э, неожиданно обнаруживают, что они интересны. Что не они сейчас воспринимать будут что-то про uh -huh. а компанию, про да, а я спрашиваю про них, и я делаю это, в общем, ну, действительно, мне это, это мне интересно, и по отношению каждого. И это возможность задать себе, может быть, вопросы, которые регулярно задаешь, а для кого-то. Это вопрос впервые. впервые. Прямо И, видно, да. да, когда человек про <laughs> что? Про что я? Про что я? <laughs> да, про что, я, да. И ну, я шучу, что говорю, я же запросто да, готова к ситуации, что человек, задав вопрос, про что я в Бьес, нет не найдя на него ответа, встанет и выйдет. И это будет хороший... Ну, То хороший есть он ни про что, он не пройдет... Он, он, да. он вдруг для себя поймет, что на самом деле где-то, да, вот угу. в, том, в том месте, которое принципиально важно, единственное, собственно, важное, зачем вообще все Были делать. Вы случаи что-то... Пока там. не было, я говорю, пока это как, как некая... все Рекрутинг работает до достаточно достаточной мере хорошо. То есть много было вложено, в чтобы, Да, для того, чтобы люди, как бы оказывающиеся уже непосредственно, да, в зале, они, конечно, там, наверное, там, в том числе этот вопрос, как все задавали, но... Сам, как, как вот вы спрашиваете, как я говорю про ценности компании? Вот таким вот образом я говорю: то есть ну, люди должны прожить да, что-то, что они прочувствуют как, ну, так тут так принято. Окей. Да? Okay. Два слова буквально про рекрутинг. Когда мы собеседуем масс персонал да, проводится ли какое-то хотя бы там соотнесение с корпоративной культуры? И как проводится, например, подбор топов, и uh -huh. вот когда последний раз какого-нибудь топа Вы к себе взяли? Слушайте, ну у нас последний год прямо богатый на топов. да. Было ли такой момент, что кто-то из топов заинтересовался или вдруг задумался, когда вообще разговор коснулся корпоративной культуры? Смотрите. Мне кажется, что режим, в котором мы, ну, в принципе, да, компания живет и развивается, он такой как бы постоянного общения, ну, такого, да, вот. Внутреннее внутреннее. Внешне, да. внешне да. То есть, если вот мы бы с вами сейчас рисовали эти круги, ага. да, то есть есть какой-то внутренний, выходящий вовне, да, вот, вот такой вот. У -у -у. Да, оно постоянно про это. Это постоянный это взаимодействие да, да. работа с внешней да, средой. Да, да. Открытой любой. средой получается. Да, абсолютно. Причем с любой. То есть мы. Почему для меня, например, в свое время был таким естественным, э, пере, э, история с интеграцией маркетинга и HR. Да? Угу. Это что, тоже один из, из первых экспериментов, который у да, мы провели потом за нами. Там. Так, это у вас же, сейчас нет директора по маркетингу? Нет. А директор HR есть? То есть вы как бы директор да, hr, да, да, HR маркетинга. Да, да, да, да. И HR-бренд да. ⁇ это ваша функция. Да, да. Ну, как вот как некую изначальную штуку, мы придумали ее вот, первой, потому что ну, она была, лежала на поверхности, да, потому что все, что на уровне коммуникационных э, практик делается, ну... Я сейчас не говорю про продуктовый маркетинг. Маркетинг? Да. То есть, ну, мы, И мы, мы говорим, говорим про, про людей. Да, мы говорим про, О, про людей. Классно, да, вот все, классно. Что, все, что про людей, оно в какой-то момент… Все коммуникации. Да, невозможно нет, разделять на внешние внутренние. Здесь мы да, одно да, говорим, да, да. здесь другое. Продуктовые, рекламная кампания, там, да. соцсети, продвижение, это все другое. Это про продукты. И продуктовые именно часто, да. Да. А про людей это все. А все, что про людей, это все было интегрировано. Класс. А почему? Потому что… Э, ну, в смысле, ушла, была Вот это вот, э, восприятие, да, э, модное слово, экосистема. Uh -huh. Сбербанк ее пытается построить, да, а также, как и культуру, нельзя построить, она какая-то есть. Такая экосистема, которую ее компания вокруг себя формирует, изменять, да. Да, она дальше может входить, она может быть осознанна, как, да, как этот объем может быть неосознанно. То есть я кладу кирпичи, я не город строю. Да, это uh -huh. же все, все, все делаем, то, то же самое. Uh -huh. Вот это вот ощущение. То, каким образом происходит жизнь и развитие бизнеса, компании, а по сути дела жизни тех людей, которые на этом борту собрались, да, оно вот такое вот вза... ну, взаимообогащающее, абсолютно всегда открытое, да, для вот этой про культурологические uh -huh. особенности, да, то есть в любой момент, любой там, не знаю, коллега с рынка с конкурирующей компании, да, может там точно, совершенно, да, прийти, спросить, узнать, увидеть, там, задать вопрос. То есть да? вы говорите, что можно прийти к вам на экскурсию? Абсолютно. Все, приду. Приходите. ней маленький фильм. Да, о том, давайте. как маркетинг живет в чай. Так вот да. вопрос на секунду вернусь, вот да, мы человек да, мы спросили, новый, вопрос, не да. приходи так. не из области, вот да. в первый раз, вернее не сталкились даже. А коммуницируя первое с корпоративной культурой, это что? Что он чувствует? Ну, вот надо спросить у человека, который с ней, с ней сталкивается, да, но должен, как не то, что должен, хотелось бы, чтобы он чувствовал вот эту открытость, вот это ощущение того объема, с которым мы имеем дело, это ответственность масштаб да? да, это определенная ответственность за то, что ты делаешь и что ты. Транслируешь в том числе при этом первом контакте. Uh -huh. да, это осознание этого, в том числе, да, характерно для людей. На, да, как это, есть ощущение, что. Ну, я вот пытаюсь как найти всегда какую-то метафору хорошую. Мне кажется, корпоративная культура это такой магнит. Uh -huh. Да, правильный. Он, он не может быть э, универсальным. Да, это какой-то такой. Вот он лежит где-то внутри. И по-хорошему, те люди, которые. Ну, вот разряды, да, там, не знаю, совпадают, как, совпадают то есть являются правильными, притягивающимися. Угу. Они, соответственно, в схлопываются да. где-то надолго, на 20 лет. А были случаи, что уходили люди именно по причине несоответствия внутреннего мира корпоративной культуры? Слушайте, мне кажется, все уходы, они плюс минус При, это, Они да? все про это. Так же, как и непопадание через вот этот рекрутинговый, мы с вами угу. начали говорить, да, там про по, как бы, вход в компанию, да. На каком-то этапе, отвечая на вопрос инструментально да, поддерживается, собственно, есть скрипты, которые позволяют да, какие-то вещи проверить, но ну, совсем вот… Такие базовые. Да, плюс, да. плюс там, коллеги, которые работают да, с с этим и про это как раз, да они, в общем, уже достаточно медиопытные. и сами интервью на уровень да, какой-то, на да, какой то есть, да, да, слушайте, ну это может быть в разной, значит, совершенно позиции, мы проектные организации например, mm, да ну, это могут быть проектные проект, менеджеры, да? Да, uh -huh. да это могут быть директора проектов, это и... какие-то линейного уровня, да руководители. И вот в подобных интервью вот вопрос о корпоративной культуре, о соответствии ценности человека, компании, он у вас как-то заготовлен или вы по ходу там ориентируете? Знаете, нет, это уже, наверное, такой, как бы, когда-то был интервью-гайд, да, которым мы пользовались и, собственно, там на основании которого, наверное, формировались вопросы, но сейчас, я думаю, я не знаю, разочарую ли я коллег, да, которые, собственно, делают это, да. но я там, более, более четко по, по инструкции, я скорее опираюсь на какие-то свои да, уже внутренние. Да, на внутренние опыты. Почему я, за, прошу прощения, что я заострил внимание на рекрутинге, в процессах изменения корпоративных культур. Так или иначе, ты работаешь с той компанией или с тем персоналом, который уже создался. Ну, живи, Который да? есть, по факту, да. да. Но в тот момент, когда корпоративная культура начинает трансформироваться и берутся какие-то ориентиры для ее трансформации, это по большому счету, как бы, становится поголовно. Но у человека всегда есть выбор, он либо соответствует этой трансформации, да. либо говорит, ребята, то, что вы тут задумали, дальше, мне, не дальше не со мной. И вот эта красная черта, которую собственники или директора проводят, они говорят: ребята, вот у нас теперь такие правила, пойдемте со мной. Угу. И вот после этой красной черты глупо было бы вновь набирать всех подряд. А нужно, чтобы приходить. Именно те, которые и поддерживают uh -huh. те идеи, которые бы толкали корабли uh -huh. вперед. А, в какой момент у вас вот вообще кристаллизовалось понятие о корпоративной культуре компании IBS? Сколько лет назад? Слушайте, ну мне, мне кажется, что это произошло доста как понятие корпоративной культуры вообще мне кажется родилось с плюс-минус, да? Вот я пришла в девяносто году uh -huh. и Словосочетание уже в тот момент вполне себе жило. Да? Компания, собственно, разрабатывая систему грейдов, Закладывал первый кодекс, смыслы, да? формулируя, да? то есть какие-то вещи, которые на тот момент в рынке отсутствовали, угу. то есть они как явление отсутствовали. Да? И в общем очень многие вещи, которые сейчас являются ну, таким гигиеническим уровнем, более того, недостаточным да, для, как бы для, для, для реализации какой-то затеи. Они, в общем, проходились компанией на тот момент, первой, и в большинстве из них, собственно, ну, все их как-то руками. Да, Но это, это были поступки, мнения руководителей, основателей, ваши да. собственные воззрения, вы как-то друг друга обсуждали, собирались. Это вот ну, какие-то вот вот, ну, ну... ценности изначально сформулированы, как, вот, собственно, их три, они uh -huh. живут уже много лет, да, это амбициозность, новаторство и ответственность за результат. Uh -huh. Я не знаю разговаривая со мной, да, чуть -чуть. Если, если трансляция их, да, то есть, скорее всего, мы с вами обсуждаем что-то, вот как, как узнать человека и без, мы потом о ценности, да, то есть, говоря о платформе бренда, мы всегда говорим, да, что вначале там ценности, вот они лежат, отлично, есть миссия, есть видение, есть ценности. По сути, это и вот есть бренд-платформа, то, да, что да, мы да, говорим. абсолютно, да. бренд-платформа, а дальше всегда интересно, хорошо, вот ценности, а вот человек. Да? как пере, э, вот в корпоративной традиции, не, не в общечеловеческой, угу. да? не как заповеди перевести к тому к веру в дело, да? Ну, да. а вот к ценности в корпоративной парадигме, да, каким образом мы понимаем или как мы видим, что поведение да, людей, оно как бы бьется с этими ценностями, в базе лежат именно они. А, Собственно, дальше идет трансляция, да, то есть перевод да, ценностного уровня на компетентностный, по сути дела. Да. У нас в какой-то момент появился типаш и без. Mm, то есть ну, человек -то... и без. Да, да? человек и без. Вот. А, это скорее не, не факт... Фарм... 90-60-90. Это скорее как-то Ну, такая вот в какой-то момент написанная, описанная в режиме поведенческих, каких-то примеров, да, например. В центре, поскольку вот амбициозность, наторс, соответственно результат, ядром стала ощути, ощущаться история про интеллект да, в смысле, думы. Я думаю, значит, я существую. Вот, вот эта вот история, угу. вот такого плана. Потом, например, опять же, каким образом можно ответственность за результат да, в поведении человека, там, да, увидеть и вычленить, да? вычленить. Ну, например, это в том числе. А то, что сейчас модным словом коллаборации называется, да, раньше... Кокреэйшн, сейчас Сотрудничество. -со со со есть хорошее, да? хорошее да? русское да. слово. Да. Я как филолог-русист, в общем, стараюсь все англицизмы в последнее Переводить. время как-то да, находить, все-таки пытаться искать верно со сотрудничество. Со да. И вот это вот что значит сотрудничать? Да? Это значит, что, что на, уровне, да, на уровне внутреннего... Внутренней интенсии, ты понимаешь, в этом ценность. Совместный ценность, труд, да, да, сотрудничество. Да, да. Я понимаю, почему это. И, и если я понимаю ценность, то в этот момент я могу начать прилагать к этому усилия. Если я ценности в этом не вижу, ну как бы здорово, с одним да, мы в, в одной команде, да, но а, в случае возникновения они постоянно возникают, сложности какой-то, да, в налаживании этих самых связей, в поддержании этого самого как бы вот этого круга, да, я не знаю, там в разделении ответственности в смысле ее такие обеспечения, да, то, то, то если на самом деле в этом ни, ни, ни для человека ценности нету, то есть вот пользы, да, вот давайте так сложно. Не да, если да. нет пользы, то он в, в, в, в высоко очень высоко вероятно, да, проигнорирует это в, в пользу другого. В своей -то, какой? какой-то Потому что, да. слушайте, ну как за себя отвечать гораздо проще, да. если вот. и вот таким образом эти самые, возвращаясь, да, эта платформа бренда приобрела как бы следующий такой переходник, это, да, угу. переходник уже к человеку в виде некоторого типажа. То есть получается если в терминах строительства мы заложили фундамент, положили ценности, мы взяли уже на фундамент поставили стены и это получились компетенции, а что было бы крышей? А дальше, да, дальше, собственно, есть третий уровень, у нас есть ответ, это, это собственно, те процессы и процедуры, то есть, та практика, практика. которая э, вот эту всю идеально типическую, в хорошем смысле, картину позволяет прожить, угу. да, собственно, а как живет компания, вот она декларирует. А, не знаю, ответственность за результат. А дальше что значит ответственность за результат? Она да. к сотрудникам ответственна? ответственно, ответственно ли она? И ответственность в какой, в какой части? Да, насколько глубокая ее ответственность? Угу. Потому что можно сказать, да, и ответственность... На словах ли, или на деле? Да, и, ну, и, и степень, да, потому что ведь есть какие-то очевидные истории, из серии, да, и ответственно, потому что, например, а, мои люди застрахованы в период поездок на крайний север. Угу. Ну, Например, это вот это достаточный уровень ответственности. Или уровень ответственности, то есть ответственность настолько является глубинной ценностью, что ответственность за то, какого рода э, корпоративные программы в области не знаю, спорта да, реализованы в компании. Да, Не про есть, спорт, а про, про здоровье да, человека. Да, то есть, насколько вы, вы, вы, вы, например, да, заставляя, там, заставляя выдавая в качестве корпоративной mm -hmm. программы, то есть, это же моя ответственность, да, я вот ее выдаю, там, ну вот бегайте, например, а как вы там бегаете, ну, вы же здорово, я поддерживаю, в общем. А дальше вопрос внутри, да, действительно, насколько то, что было в качестве корпоративной программы на уровне формальных каких-то характеристик абсолютно прекрасные замечательные продумали ли внутри те люди которые это делали, это делали это буфет, этот, да? этот процесс выстраивали эту процедуру как бы формулировали по принципу потому что нам так удобно потому что слушайте ну там это хороший баланс цены, результата. Да. ну или, или нам просто нужно, да, да. что что было в основе принятия да, решения? Да, что было в основе принятия решения? А, буквально там сколько-то минут назад отмотая, если наш разговор, вы произнесли фразу, которая вызвала во мне некий э, ответную угу. картинку, и я представил, что когда мы говорим вот о том, что у нас есть ценности, и дальше как это положить вот человека и ценности в сознание, э, наверное, религия, да, или вера, она очень легка. Почему, э, ну что там происходит? Возьмем православие, да? Ну, самое простое, по крайней мере, нам понятно относительно. И человек должен ходить в храм, ежедневно молиться, читать Евангелие каждый день, чтобы через притчи, которые Иисус рассказывал, понимать те ценности, которые в них заложены. Uh -huh. Попытаемся трансформировать в нашу жизнь. То есть маркетинг, который работает внутри HR, должен окружить человечка, который у нас есть. Тем визуальным рядом, аудиовизуальным рядом каким-то, который поможет ему постоянно чувствовать, что «а», ценности «а» существует, куда бы он взгляд не бросил, например, там, с плакат и ценностей. Да? То есть, это некая, такая, какая-то внешняя среда, которая могла бы человека сказать. Ладно, с этим он говорит, ну, тут налепили плакаты хорошо. Дальше, в голову, то есть, в процессе общения с коллегами и с руководителями ему должны тоже транслироваться в моделях поведения некие ценности. В момент возникновения какого-то решения, люди, которые рядом с ним, он должен увидеть, что решение принимается тоже ответственно инновационно, амбициозно. И тогда у него не возникает вопросов. Не возникает том, да, у него не возникает диссонанса между тем, что транслируется извне на него как масс медиа hr масс медиа угу. да, и внутренние модели поведения, например, там, и, собственно говоря, и истории, как притчи угу. евангельские угу. в процессе поведения. карьерные треки людей, которые появились в компании, и все остальное. Но а, это идеальная картина. Так. Как научить руководителей угу. соответствовать тем ценностям, которые компания транслирует? Ну смотрите, возвращаемся все-таки тогда на два шага назад. Угу. Учить кого-то ценностям точно не возьмемся, да? То есть мне кажется, что ну, мы сейчас, у меня, меня внутренне, во а мне борется сейчас как бы да, история. Вы затронули тему религии, мне хочется... Давайте, так. очень интересно, ну, хотя бы вкратце. Но, тем не менее, сейчас можно, угу. да, вот, по поводу научить кого-то ценностям точно невозможно. Можно на можно и нужно. Ну, коль скоро вы вот эту метафору ритуальной практики да какой-то религиозной затронули, иудейскую, например, да, возьмем тоже более близкую мне, вот, да, есть ритуальная практика, которая, ну, как бы сигнализирует, да, всевышнему, что вы выполняем, ты прав, завет, правила, заветы, да, заветы, да, да, вот, вот, пятница, вот мы халу вот, печем, там, да, знаю, или в субботу происходит. ничего не делаем, да, не субботу да. отдыхаем, это ритуальная практика которая как бы является для окружающих в том числе тех людей которые индикатором реальны, что, индикатор, мы что, что мы соответствуем или да, мы по... похожи или не похожи или стараемся ну да по крайней мере вот на уровне выполняем это никоим образом не дает гарантии что, да, вы внутри, что внутри происходит то что Собственно, ну да, да, но внешний, таким. да, атрибутика есть. Да. Дальше, собственно, пример хороший, потому что действительно в каким образом к эту самую корпоративную культуру, абсолютно этот корпоративный дух, да, вот как что раз. Это? Да, что <laughs> это такое? Каким образом? Да, наверное, в, он без, без дел будет мертв, так же, как и эта самая вера. поэтому... Прежде всего, это складывается, почему я назвала это практикой, да? uh -huh. то есть, наверное, в меньшей степени агитационные материалы, вот если вы, я надеюсь, вы скоро приедете к нам в офис, вы увидите, uh -huh. что никаких uh -huh. агитационных материалов практически нет. Есть, например, афиши творческих четвергов. Вот корпоративная uh -huh. культура и без той части, где она вот открыта, абсолютно доступ, доступна и, и проразная, да? существует, она, вот, например, какие-то практики, связанные с концертами интересных личностей от музыкантов до философов, открытые не только сотрудникам, но и членам их абсолютно семьи. Абсолютно бесплатно, да? Да, абсолютно бесплатно. Это как бы вот с одной стороны на уровне тематик, на уровне уровня, да, там, не знаю, мастерства какой-то, опять же, та самая ответственность, которую мы в рамках этого транслируем и показываем, она абсолютно открыта. Это подтверждение, это или подтвер... это еще одно иное качество транслирования ценностей? Это тот объем, который с разных сторон можем обсмотреть. Что, да. С точки зрения, э -э -э, церкви. Это может быть как праздник, да, какой-то, где мы празднуем что-то, ну, приходят наверное, семьи да, там. Вот, и это тоже подтверждение да, чего-то. Да, да. Окей, дальше. А, да, возвращаясь к тому самому поведению, да? Можем ли мы научить ценности? Нет, мы можем убедиться и человек остающийся в компании и желающий в ней быть, да, и как бы поддерж... своей готовностью быть э, на своем месте в этой компании да, в том числе готовностью учиться да, он подтверждает, ну, подтверждает что ли не, не, не комитет в смысле договора говорит да, да я, я буду следовать да, а своим вот этим вот как бы своим настроем что ли да, ну, вот intention да, э, подтверждает свое попадание в тот ценностный код который есть у компании О, ценностный код да. отлично, и слава. соответственно э, уже научить его каким образом. Он говорит, да, я хочу, да, я хочу как, веровать. Как, хочу да, да. Вот в этом смысле, конечно, мы все-таки с вами в корпоративной плоскости, поэтому, да, есть какие-то управленческие практики, да, вот мы сегодня с вами с утра говорили. Про то, каким, люди, каким образом мы с командой, например, работаем. Uh -huh. если, мы, если я руководитель, если руководить проекта тем более сложного проекта, который я без дела. да. Есть проектное управление, есть командное управление, есть вещи, связанные там, не знаю, с people менеджментом да. И вот эти вещи, это та, та самая а, уже как бы тот уровень практики, который а, можно, который может быть вот таким развитием да, там, ну, того ценностного кода, который совпал. Да? То есть вот желание есть, да, стремление есть, а дальше мы сообщаем в том числе инструментальную какую-то возможность для того, чтобы реализовать в той роли, в которой человек там сейчас находится. Класс. Вот эм, я испытываю колоссальное удовольствие от, от того, что вы говорите просто, ну, это настолько мне интересно, что каждое ваше слово, оно мне, ну, как бы расширяет мое представление в этом вопросе. Я попытаюсь сделать сейчас интересную такое упражнение. Представьте, что мы откатились, например, там, на 15-20 лет назад, и кто-то бы услышал наш с вами разговор mm -hmm. о ценности при приеме на работу. Mm -hmm. Тогда у людей возник вопрос, о чем вообще говорить? Эти люди вообще откуда, из космоса? Наша mm -hmm. задача просто нанять человека, чтобы он просто выполнял работу. Директора компании, mm -hmm. директора завода, неважно. Мы с вами про Россию сейчас говорим. Допустим, да. да. А вот через 20 лет вперед. Mm -hmm. Что они скажут по поводу того, чтобы мы с вами говорили относительно того предмета? Будет ли это действительно важным аспектом, а может быть, будет быть единственным, который со временем будет привлекать людей к той или иной компании? Вы знаете, мне кажется, что, что 20 лет назад, что сейчас, ну то есть мы настолько с, с, незначительный шаг... Мы начали с вечности, с вами, да, да, да, да, поэтому да, дом, как да, бы да. Чёр, чего размениваться, ага. да, но... Ну то есть за пять тысяч лет человек, мне кажется, вообще никак не поменялся. Не знаю, не видел раньше. Ну, вот вот по, по, по, по общему правилу, да. Ну картины пока что там ну, где-то да. больше, где-то меньше, ну, да. Наверное, и контекст вот этот вот, да, то есть там появились, не знаю, появилась колесо, появилось там водопровод, канализация, там сейчас электромобили или там… В общем, любовь она никуда не надевалась, она была все эти годы. дальше вопрос, что безусловно контекст, мы с вами тоже про это говорим, он как бы влияет, да, дает какие-то… Определение правил границы. ну вот Ну вот какой-то эффект влияния есть, но дальше, если мы Сейчас, в общем, такой просто очень специфический, мне кажется, момент, последние несколько лет, какой-то такой дискурс по поводу ускоряющегося времени. Да, ускоряющихся изменений. Что все, вроде, жизнь быстрее все проходит. Все очень быстро, и все очень как-то так технологично, как-то как иначе, чем было раньше. Мне кажется, в любой, вот, 15-й да? век, сейчас бы мы там с вами посмотрели, каждый, наверное, считает, что вот сейчас происходит какой-то перелом. И тем, перелом качественный, да, не просто количественный, а вот им качественный. Вот сейчас вот сейчас роботы придут, и, угу, и, все. и все. И это, с одной стороны, ну, на уровне да, какого-то такого... Вневременного временного контекста выглядит довольно забавно, но с другой стороны люди вжив... ну, очень многие большинство как-то вовлекаются настолько, что живут действительно этим, да, этим ощущением, что вот есть какая-то реальность очень быстро меняющаяся, которая отменяет, да, вот как в большой системе механизме, отменяет какое-то вот корневое действие. Вот, и мне кажется, что это не так. А, и собственно, не, там, вернувшись после, после Арктики в Бесть, такой был там. То есть, цифровой чар, цифровой, ну, вы же хорошо, да, в, в, в, в контексте. Цифровой чар, все, вот роботы порабо, поработят, Работать. все поменяется, куча от, отмены рабочих мест, изменений. Да, но. Да, но дано. И, и, и когда вот, собственно, там пару шагов вперед здесь сделать и посмотреть, ну хорошо, да, да, действительно, роботов там их уже, в общем-то, они уже, да, работают, и никто. Не замечает не потому, что их мало, а просто потому что, наверное, да. Они встроились. Логика, да, логика да. того, каким образом происходят изменения, она сохраняет человека. И человека сохраняет. То есть ценность человека именно не агрегата для выполнения, не ручки, карифометру, как начинается директор говорит не о некоторых функциях, а человека, да, она колоссальная ну вот это действительно мы с вами переписываясь да я говорила это в на мой взгляд тема, она да. абсолютно попытка ее как-то отодвинуть в сторону да сказать что мы сейчас технологично как-то да технично решим те вопросы на которые мы ответ не нашли на предыдущий на предыдущем шаге не нашли это это заблуждение иллюзия это такой уход в сторону который Безусловно, нагонит, да, в смысле, своей нерешенностью, и очень такой, ну, искушением является, да, потому что, ну, сейчас мы вот обманем. И все же, если, например, заглянуть чуть-чуть в будущее. Да? Хоть, да, про цифру мы говорили. Я помню, интересно, было несколько лет назад. Мы, когда только. Ну, тоже программа долго идет, и уже да, тренды да, можно да, наблюдать. Уже, да, да. Я помню, мы с Викторией Лобановой здесь сидели и разговаривали у -у -у. про удаленные места. Она говорит, да, это тренд, но там уже они да, поняли, уже откатились, что да. откатились. А у нас прям вот все ждет И вот не хотелось бы, чтобы корпоративный, корпоративная культура корпоративный дух, код, ценности, которые в основе взаимоотношений между работником и работодателем стали бы какой-то модой. И вот как вы все-таки думаете, это будет тренд, который усиливается в отношениях между нанимать человеком и о компании и людьми внутри, или это просто тоже какая-то возможная модная штучка? Ну Нет, это не модная штучка, люди очень... За вот опять же, у меня тоже есть возможность наблюдать тренды, да, наверное, за последние несколько лет люди, приходящие в корпорацию, в принципе, да, делающие такой шаг, или стоящие перед выбором. Мы очень много работаем с молодежью, ну, собственно, с... Они, кстати, другие вообще, да? Да нет, все те же, все те же, просто они более, может быть, где-то искренние где-то в своих, в своих исканиях, что ли, я не знаю, или в своем каком-то выборе, может быть, более резкие, да поэтому позволяют увидеть какие-то штуки, которые в предыдущей, например, предыдущему поколению, силу, опять же, своих там да, особенностей, они как-то были снивелированы. Вот, так вот, люди, приходящие в корпорацию, или, я говорю, или делающие выбор между, я сейчас... Там, не знаю, пойду, напишу какой-нибудь, мы же можем войти, да, мы же, в принципе, на острие скажем так, истории про самозанятость, про стартапы, в том числе какие-то команды, про свободные, графики. про свободные графики, да. Собственно, делающие вот этот выбор, они, чем они руководствуются, да, то есть на что они смотрят, или про что они думают, или про что в себе они э, как-то там опираются делает тот или иной выбор, да? и понятно, что в этом смысле э, история про ценности, то есть про то, как, какая компания на самом деле, не, не регулярность выплаты, там, не знаю, зарплаты или медицинская страховка, или там офис в центре и, там, или не в центре, и количество печенюшек на входе и, и смузи с гамаками, а что-то другое определяет по, по моей твердой уверенности и по тому результату, который мы видим. То есть в какой-то момент была очень популярная история о том, что, ну, вы видели офис Google? Говорили коллеги. Вот, вот почему там все работают? Потому что там вот такие вот райские кущи и как бы и вот поэтому, да? то есть подмена как бы, причины и следствия на самом деле. она, она случается и слово трендах, да, и какое-то время некоторые некоторое количество игроков всерьез как бы озаботились, озаботились перекрашиванием денег. стен, там, я не знаю, вкладыванием денег, значит, приобретение тех самых гамаков, будь они неладные, там, или еще фруктов в, в, в, в кухнях и так далее. И обнаруживали, что Google, Google из них не, не получается, да. Да, почему-то нету того эффекта, который есть. Возвращаясь, да, люди четко совершенно голосуют да, своими э чаяниями относительно того, как, где им хорошо. Да, то есть, вот про этого человека, который в себе, про себя, да, про что я прихожу. Я прихожу про то, чтобы менять мир. Есть у нас такие ответы. Да? Вот молодые ребята приходят, и на этот мой самый вопрос, о котором мы с вами упоминали, я хочу поменять мир. Класс. Классно. Ну, то есть это и в, в, оно, оно не в том, прекрасно не в том смысле, что к этому надо как-то немедленно отнестись, сказать, да, классно, а смотри, это, давай это меня. Широта, взгляд, это взгляд, это широко. это просто то, про что он пришел в это место, он увидел в компании, в компании эту, возможность. эту возможность. Класс. И вот этот вот эффект э, такого пула, да, вот этих самых, то, что называется талантов, я в свое время как-то пытался некоторое время назад сформулировать вот человекоцентричный подход, да, вот к тому, что мы делаем, в ну, как-то лучшие из да, нас стараются сделать в компании. То есть эта история про каждого каждого, да, это это звучит, я говорю, может быть для отдельных отраслей здесь прям совсем дико, если я там не знаю нефть добываю или, там, не знаю, сталь лью, наверное, ну, вот есть какие-то. Ну, для этого сектора, в котором, собственно, да, интеллектуального, интеллектуального вот этого хай которому про который я могу смею как-то судить и к нему относиться, это, это абсолютно актуальная каждого. история, это история про каждого, честно про каждого. Это очень сильно меняет э, то, каким образом мы себе представляем возможный процесс внутри компании. Вот она огромная, это же не 20 человек, это же не стартап, это там несколько тысяч человек, распределенных по всей стране, которым, которые должны, даже должны чувствовать, у которых жизнь в компании должна соответствовать вот этой, этой декларации. Это про меня. Яра, это прекрасное завершение нашей программы, Тоже время пролетело настолько да. незаметно, 45 да. минут да. мы с вами. Давайте я так. постараюсь быстро подвести итог, а вы мне поправьте, пожалуйста, Давайте. или добавьте да. то, что… Да. Итак, мы сегодня говорили, уважаемые зрители, про корпоративную культуру и точнее, виднее, вернее, про ее культурный код. Собственно говоря, фундаментальная вещь, вокруг, она чего, вокруг чего она рождается. Важный вопрос, про что? И если каждый из вас себе, а про что я в своей компании, или про что я делаю бизнес, или про что ко мне приходят мои топы, мне очень многие вещи откроются. Для этого не надо уезжать на Шпицбергинг или там закрываться в Хижин Арктике. Достаточно просто подумать. Когда вы подумали и создали фундаментальные какие-то вещи, о которых вы готовы опираться, пусть это будет вашим фундаментом. Попробуйте из, из этого фундамента построить стены, а как человек, работающий в вашей компании, может проявлять эти фундаментальные вещи в своей деятельности, то есть, какие-то профессиональные компетенции. И вот эти профессиональные компетенции через транслирование своим собственным примером, показыванием на практике возможной, но минимальной визуализации того, о чем вы думаете, и будет являться некой эко-средой, которая будет развиваться каждым из вас и в целом всей компании, и говоря о том, что финально подвести, что это история про каждого человека и про компанию в целом. Да, да. это вот очень важно человек в центре, это искренне должен быть посыл, каждая компания к этому готова, но мне кажется, что если удаст, удается понять ценность этого тезиса и, и те возможности, которые он открывает, ну, мне кажется, что… Супер. Спасибо. Большое а спасибо. Вам. Это была Яна Кудрявцева с HR-директор компании IBS, и это была программа жизни бизнеса основанная на ценных». Был с вами Роман Дусенко. До скорых встреч, пока.